Привет всем народ, сегодня мы будем пробегаться по игре Neon Chrome и давайте без лишней болтовни начинать. Игра дана PlayStation Plus мне. Ой, я моя. Она на английском целиком простите что не пытаюсь переводить да я не пытаюсь переводить потому что я не хочу этого делать мне сюжет вообще не интересен я хочу просто посмотреть с вами геймплей Ох, ё-моё Ладно. Это как Элинейшн. <laughs> Почему мне везет на эти игры? Только она, по-моему, менее интересна, чем Элинейшн. Шут. Ох, -мо ясно Ой, ну хотя перезарядочка на квадраты 0 Вообще походу геймплейных никаких, да? Отвратитель. Мили? А, ясно. Э! сюда. Почему мне так и не сказали, как камерой крутить, а? Почему я это сам догадался? Непонятно. Ну давай, поехали. Мы очень долго проходим эту, эту часть, этот уровень, потому что я не сильно это и хочу играть. Да. Да хорошо, хорошо, давай, поехали. Ч ⁇ куда? А, ва, за бред? за бред, что за вообще за хрень, что-то мне она вообще не нравится, что за гадость, серьезно, хрень какая-то, ребят, это да хорошо, хорошо, если хотя бы линейшин там понятно все, то то здесь вообще ничего не понятно, ребят, спасите меня от этой игры. Да, ну как выбраться? Я не понимаю. Канелех, нашу пить. -то, что-то, что-то. Вот это. Наверное. Я не понимаю. что происходит? Че за... Че за бред? А? Эм, Че? То есть мне надо было умереть? Или... Или Че? Понимаю. Что? Что? Что? Что? Господи. Что за бред? О, гоу гоу гоу. А, ясно. Ага, ага. А, ой, я уже разрушил. Извиняюсь. Собираем деньги, собираем ХП, собираем деньги, собираем ХП, собираем энергию. Я надеюсь, что это энергия. Воу-воу-воу-воу-воу! То есть. Ах ты ж мать. Это ракеты. Я, сам... я их сейчас посрал, посрал, посрал. Да вообще плевать на тебя, чувак. Можно я это? А, спасибо. То есть мне надо все-таки выслушивать тебя порой. Так. Ага. Эм. Дурмак скайлэнсютер. Давай дамаг увеличим, ладно. До свидания. Че? Че у нас? Ч изменилось? Что-то вообще изменилось? И чё Нет, нам не сюда. Нам вот сюда. Да, нам сюда. А, и, э, э, э, это. Э. Ладно. И это все? Эй, войди. Эм, повышенные кредиты. 30% к... Оружию. И давай вот это, короче, пофиг вообще. Я вообще не понимаю, что за фигня, что здесь происходит. О, можно разрушить. Что это вот это вот за хрень? Воу. Воу? Воу. И как я в этом счет? Чёр... Как мне в этом надо было уворачиваться? Вы серьезно? Че за бред? Да, Валинышин я хотя бы попадал по врагам. А, -а, -а сука, disconnected. Что такое да, хрень, ребят? что то вообще ни о чем? Я должен каждый каждый мать его раз заново играть. Не, вы серьезно? Вы се Ч нахер? А, Че происходит? Давай вот это попробуем. Я вообще не понимаю, о чем прикол? Какая-то хрень. Блин, и и мне надо, да, мне. А, процедурная генерация, ясно. что-то как-то mm. <свистит> а, что? <свистит> спасите меня от этой игры она мне мозг вымораживает я просто не понимаю И я в этом должен выживать, вы серьезно? В меня просто хреново туча, пуль. Прилетает хреново, туча, пуль, и я должен от этого еще уворачиваться. Как? Надо разрушить, ясно. Ух! Залутались! А, просто разрушить. Эмм, а, ясно. Так. И чё, и чё, мы разрушили. И чё дальше? Так. Эм, даже стены не сломала. Вон там маленький кусочек стены только. Отломала. Бредово. Ладно, поехали дальше. Ой, а можно мне ХП? Ой, я не попадаю. о о о, -о, -о давай проезжаемся. на на Эдж Дурмакаса-сас. Да, вот это попробуем. Не знаю вообще, что беру. Наугад какую-то хрень беру, даже не перевожу. А, я понял. Так, у прошлого оружия, оружия были ракеты, а у этого какая-то какая-то сборка получается оружий, что я получил вокруг себя урон раскидывать. Привет, бред. Есть. Что происходит? Нет, ну серьезно. А, это ключ все залипаю залипаю все равно нет у меня привычки все время болтать когда я сосредотачиваюсь это плохо отчасти но и хорошо потому что капец вот этот был длинный уровень потому что если я буду все время болтать я не буду сосредотачиваться о восполнили хп поехали дальше uh, must be hacked так давай взламывай Облутаемся. Да, вообще пофиг, давай. Э, давай, прям сразу все это. А, нет, моя, по-моему, получше. ну -ка. Ой, какая хрень. Нет, ладно, заберем лучше свои. Чудовище... Ой, -ой, -ой. чудовище ни о чем это оружие. Ты чё бадаль? Не смей так делать. А, получил. Все, давай, взрыв. А ч, ч, ч это, ч. Ах ты, падает, не задел. Так, давай. А! Перезарядка! Ух! Есть, есть! Облутаем, облутаем, облутаем! все это облутаем. О! получше оружие есть интересно а ясно пушечка но она по урону то побольше будет ух это было мощно фу даже получается что что-то ух сомневаюсь я в том что у меня выходит все как надо мне кажется мне просто везет хотя может новая пушка так сказалась потому что потому что ну потому <с> потому что ну потому да именно так Убиваются они, по-моему, полегче, полегче. Давай. У нас уже 1600 по деньгам. Мы уже 6 минут, по-моему. Именно этот уровень, да? Или, или игру целиком? Я не совсем понимаю. Наверное, все-таки уровень, потому что здесь я уже достаточно долго. Я все лутаю, как обычно. Как, как говорится, как я люблю. Все лутаем, все забираем. Вот это вот. Не могу пропустить, да? Как бы по сути же. По сути, надо пропускать, но я не могу это сделать. И да, кстати, нет 202 секунды. Так, мозг be hacked. Опять надо взламывать. Где улучшение? Я уже считаю целый уровень прошел, а улучшения нету. Ой-ой-ой. ой Где же улучшение? Так, это не улучшение. Это лут опять. Воу! Ты чё, падаль? Да ладно, какое нафиг улучшение? Дайте мне хп. О, о, есть. Есть, есть, есть, есть. Так. Оу. Ломается, нет? Нет. Здесь ломается. Воу. это какая-то дичь пошла чё um, um, я же отошел uh, ладно okay. окей <ясно> с вами ладно ребят uh, всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал вот такое вот у нас было Смотр, пробег игры Neon Chrome мне она вообще не понравилась, если честно. Я лучше Valenishen еще поиграю несколько уровней, дней, часов, как хотите, называйте мое время Препровождение в этой игре. Не забывайте смотреть другие видосы, также не забывайте, что есть и лайв-контент, влоги и так далее. И колокольчик, если ты подписался, не забудь про колокольчик.